И всем привет, с вами Кирик, и сегодня я вам покажу, как можно, короче, не покупать, короче, вот эти вот ебаные футболки, вы можете тупо их скопировать и сделать такую же, но вам это обойдется бесплатно, короче. Смотрите, короче, берем, переходите, короче, по ссылке вот этой. Если в вдруг ее не забанят, вы можете, короче, тоже, короче, скопировать полностью, короче, ссылку. Берем, переходим в Discord сервер один. Вот такой вот, смотрите, мне просто сейчас показывают всякие каналы, которые скрытые. Но это ничего страшного. У вас, короче, будет вот так, типа, показано будет. Вы должны, короче, зайти в копии Клод Херсхере, и тут, короче, надо прописать... Вот такую слэш команду э и потом написать r и тут будет короче у вас rs вот такая вот сейчас она появится вот rs и после этой штуки э мы берем э нажимаем asset э вот эту хераборину и короче потом вставляем эту ссылку и потом ее отправляем и потом он берет э загружает и пожалуйста вы создали данную эту хироборину теперь вы можете ее скачать Посмотрите, нажимаем скачать. Вы можете также и на компе так же прям сделать. У вас на компе это тоже будет работать. Вот э -э Вот, все оно у меня скачалось. Итак, если вы будете опубликовать просто такую, то у вас это не получится. Вам надо немного отредактировать это фото, чтобы, ну, короче, где-то там в уголке, короче, нарисовать чуть-чуть что-нибудь. И все, и, и, и пройдет проверку, короче. Берете, короче, ну я использую Полиш, если что, если кто хочет, можете скачать его тоже, там взломку, либо же в Play маркете вот, э, без разницы, вот, и, короче, берем рандомный цвет, идем в самый-самый, в самый, вот в самый угол, вот в самый угол, сейчас я найду, э, вот тут где-то, короче, угол, берем, э, берем э, самый беспалевный цвет, это какой-то там серый, что-то такого, короче. Ну, короче, проще вот так взять и скопировать данный цвет сейчас. Вот, берем, копируем вот так вот. И где-то, короче, вот тут должна быть угол этой хероболины. Так. Сейчас. Короче, где-то здесь должен быть угол хероболины. Но я его, походу, не нахожу. Ну, конечно, на компе будет изично, потому что там показываю, где уголки. Вот угол, вот тут вот угол. Я вот чуть-чуть черной какой-то полоской провел сейчас вот здесь. Вот, вот, вот. Короче, чуть-чуть делайте. Короче, в этом уголке. Вот я нашел сейчас угол. Вот тут вот, короче, делайте небольшую вот такую вот точечку, можно сказать. Вот такая вот точечка. Все, нажимайте готово. Если что, на аватаре это вообще не будет видно. Так что вы можете спокойно юзать это. Берете, сохраняете. Вот, теперь заходим э, сюда, э, делаем версию э, ПК, потому что если вы с телефона, то вам надо сделать э, версию ПК, потому что вы не сможете загрузить тогда э, данную херборину. Вот, берете там, заходите в крейд, э, нажимаете тэширц, потому что, э, вот, э, да, нажимаете, короче, тэширц, и у вас тут, короче, будет, э, вот тут вот, короче, сейчас загрузится... Э, Сейчас тут загрузится, вот, э, выберите файл, э, выбер, выбирайте этот файл, ну, типа разрешаете тут, если вы с телефона, вот, э, нажимаете загрузки там, не знаю, короче, как у вас там будет, ну, короче, у меня через загрузки, выбираете там, э, если что, у меня не выбралось, вот, все, теперь точно выбралось, э, берете там, потом переименуйте на какие-то цифры там, еще что-нибудь, и нажимаете потом кнопку upload, вам ничего не сделают, вас не забанят, все будет хорошо. Вот, э, я уже сделал подобную такую штуку, вот это моя футболка, ну, моя, типа, я ее создал, короче, тоже самое, таким же способом, э, вот эта футболка, э, вот, сейчас она загрузится тоже, вот, э, вот эта футболка, как видите, я ее реально, как бы, создал бесплатно от той же футболки, и она мне э, сделалась это бесплатно, теперь я могу ее юзать тоже, я, конечно, не создавал, но у вас, короче, тоже создадится, и примерно такая же будет. Также вы можете еще и другие, э, как бы, ну, э, тэширты, либо же футболки, там, либо штаны, вы можете тоже их копировать в той штуке, поэтому, как бы, да. Вот, ну, давайте, к примеру, я возьму другой тэширт, э, например, сейчас вот зайду в Клодхис, э, сейчас, он у меня нажмется, Клодхис, сейчас. Вот, класс, у меня просто он долго нажимает почему-то. Вот, t-shirts, classic t-shirts, так. Апли, сейчас. И на рандом сейчас какой-нибудь выберем, и вы посмотрите, что это реально работает. Все можно скопировать. Прям все. Даже то, что вот это вот платное, можно все скопировать. И не тратить. Вот, например, вот это вот хероболиное мы берем. Я, если что, юзаю, типа, вот так, вот, типа, даже не открывая. Тут есть, короче, типа. Где-то скопировать, ну тут, по-моему, а, вот там было копировать адрес, вот, э, сейчас, э, вот, копировать адрес ссылки, я просто копирую адрес ссылки, захожу опять же на этот замечательный дискорд э, сервер, пишу слэш R, выбираю RS, asset э, э, что-то там, и потом вставляю эту ссылку. Сейчас он вот так вот делается, и поваля, мы можем скачать и то же самое вставить, и вы можете реально сделать. Вот давайте я сейчас прям даже так же сделаю. Вот я опять взял, захожу в полиш, опять же, захожу на главную только лишь, захожу в фото, выбираю вот этого котика. Беру, например, вот граффити, магия, берем черный цвет, берем вот тут вот так вот что-то делаем. Ну, короче, все равно видно не будет. Просто вот так вот немного черным светом провел. Вот, сохраняю. И потом беру и опубликовываю. Теперь нажимаю Create. Делаю версию для ПК. Сейчас она загрузится. Вот, она загрузилась. Так, сейчас Create. Create мне нужен. Так. Вот, мы зашли в Create. Опять же, T-Shirts. Uh, берем и теперь просто нажимаем сейчас тут будет выбрать файл сейчас я выберу, вот, выберите файл я выбираю файл сейчас так, выберите файл так, выбираем uh, так uh, uh, изображение фотоэдитор, вот эта штука берем ее и делаем, ну, не знаю, например 48 upload и сейчас она обработается и, и, и, и, сейчас, и реально может как бы обойтись вам бесплатно. Вот смотрите, вот она загрузилась. Как вы видите, она загрузилась. И она уже есть у меня в инвентаре. Вот, да. Если что, вдруг. Вот, реально, вот реальная эта футболка, которая только что мы видели платную. Вот я ее только что скопировал и опять же создал вот давайте зайдем в конфигурит, например. Вот сейчас. Вот. Я тут сейчас делаю вот так вот. Ну вы можете не редактировать, если вы не хотите. Я просто так делаю все время. Вот, вот все я сохранил вроде. Так, да, все я сохранил. Uh, теперь готов details и сейчас я вам покажу, что оно реально можно надеть ее. Сейчас она у меня загрузится, вот трой он, вот я нажал и сейчас она у меня тут загрузится. Вот, как видите, реально вот этот котик с мешочком, вот как бы он реально вот он как бы. И вы, короче, можете так любую, короче, тэшир там, не знаю, брать, копировать и все, как бы, вот, все, все ссылки в описании, как бы, переходите, там, делайте то же самое, там, ну, все, как бы, и кайфуйте, просто радуйтесь жизни, и вы просто даже не тратите рубаксы на тэшир. Поэтому все, всем удачи, всем пока, с вами был Кирик, э, подписывайтесь на канал, как бы, все, ставьте лайкос под видос, все, всем удачи, всем пока, увидимся в следующем видосе.